Сегодня буду говорить на тему, сейчас подсмотрю, «Поклонники в Духе истине». И место из Писания, Евангелия от Иоанна, 4 глава, с 21 по 24 стих. Сегодня ко мне подошла сестричка и как раз говорила это место. Но я и не сказала, что я об этом буду проповедовать, но окей. Хорошо, я левит, да? Близкая для меня самая тема – это поклонение. Но я не буду сегодня говорить просто о том, что мы делаем во время прославления в церкви. Хотя это тоже очень важно. И чаще всего это решающий момент во многих битвах моей жизни был. Я верующая с 14 лет, мне сейчас там намного больше, да, не будем говорить сколько. И с детства я участвовала в прославлении и так далее. И для меня хвала это всегда было вот что-то, где я Бога переживала больше всего. И я знаю, что для каждого человека по-разному. Для кого-то это проповедь, для кого-то это музыка, для кого-то это поклонение, для кого-то слово, для кого-то нужно образы какие-то видеть. Но я уверена, что хвала — это то место, где каждый может встретить Бога. И когда ты приходишь в Дом Божий, раз уж ты пришел в Дом Божий, раз уж ты потратил свое время, раз уж ты выделил воскресенье Господу, включай свой дух — Включай свое сердце, вспоминай, что у тебя есть руки и ноги, и начинай активно славить Бога. Это ревность моего сердца. Я очень часто отсюда вижу людей, не только в этой церкви. Но иногда я и по ту сторону. И когда я вот там, я такая же, как вы, становлюсь. Как бы сейчас это ни звучало. Я становлюсь той, которую тоже надо зажигать, пробуждать. Которую нужно напоминать о том, что Бог тебя любит. Когда мы стоим здесь, Бог особенно приходит, и Он действует через нас. да? И мы в большей радости. Но, народ Божий, мы все тут не первый год с Богом. Не трать зря время, приходя в церковь. Для меня самые большие битвы, самые большие победы были, именно когда я приходила в Дом Божий и просто... Просто, выдава, просто сдавалась в присутствии Божьем, просто неважно было, кто стоит рядом, кто на меня смотрит, что я даже пою сейчас, нравится мне эта песня или не нравится. Но в моем духе был такой крик, в моем сердце было такое, такое состояние, что если бы я не славила, я не стояла бы сегодня здесь. Если бы я не славила, я бы не была той сегодня, какая я есть». Поэтому хвала это просто очень важный момент служения. Готовь свое сердце. Однажды Бог открыл мне. Мы иногда оцениваем служителей, и мы думаем, что вот от них зависит то, что они выдадут в церковь. А на самом деле, однажды Бог открыл мне я уверена в этом. Бог будет давать вам то, в чем вы нуждаетесь и в чем вы жаждете. Бог будет давать пастырю то слово, которое сегодня ты молился и просил у него. Бог будет приходить на твою жажду. И если церковь и народ Божий его сегодня не жаждет, то как бы тут ни скакало прославление, ни падало на лица свои, не плакало, они тут могут переживать сильную хвалу, а вы можете не войти. Потому что ваша жажда его народа, его рук, ног, его голосов, от вашей жажды зависит рост всей церкви. Не от прославления сегодня, не от отдельного служителя сегодня зависит рост церкви, но от каждого из вас. О том, как вы жаждете Бога дома, о том, каким сердцем вы приходите сегодня в церковь. Ожидаете ли вы его сегодня? Ожидаете ли вы, чтобы сегодня пришло это пробуждение сюда, на это место? Хотите ли вы, чтобы сегодня люди спасались в этом доме? Народ Божий. Кто из вас больше года в Боге уже? А кто меньше года в Боге? Народ Божий, проблема у нас. Нам нужно заниматься тем, чтобы здесь были люди, которые меньше нас в Боге, кого мы будем пасти. Это неудобное слово сегодня. Я даже до места писания еще не дошла. У меня очень большая ревность внутри. И раз уж мне дали шанс говорить, я просто воспользуюсь этим случаем. Вы уж меня простите. У меня такой шанс сегодня. У меня огромная ревность в моем духе сегодня. Мы должны стать теми людьми, которые рождают детей. Церковь должна быть тем местом, где рождаются дети. И если они сначала не родятся здесь, что это значит? Если я не ревную об этом, если в моей жизни я только о своих проблемах пекусь, если в моей жизни я просто хочу побывать в Божьем присутствии и пойти заниматься дальше своей жизнью и делами, ничего не изменится. И когда врет Иисус, когда Он придет, а мы встанем возле Его престола, будем ли мы спокойным сердцем и радостным принимать венцы от Него сегодня? Я знаю, что кто-то будет. А кто не совсем уверен, у нас еще есть шанс. И я верю, что когда вы приходите в сильное присутствие Божье, Дух Святой побуждает вас это делать. И нам пора начать Его слушаться. Аминь. Ладно, я все-таки прочитаю, извините. Евангелие от Иоанна. Можно сюда мне, чтобы я не искала долго? Евангелие от Иоанна. Четвертая глава, с 21 по 24 стих. Простите, конечно, я ревную просто об этом. Так, с 21 по 24. Ну вы следите там, а я с современным. Помните историю, когда Иисус как будто бы захотел подождать учеников возле колодца, а на самом деле у Него был очень важный момент встречи. Аминь. Итак, и Он встретил женщину, да, и они разговорились, и женщина, хотя у Него там пятеро мужей, и пятый там не муж ей, но при этом она знает, где надо поклоняться Богу. Аминь. При этом она знает, как правильно поклоняться Богу, да. И что Иисус сказал ей? Да, ты правильно говоришь. Итак, Иисус говорит ей, «Верь мне, женщина, час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, Он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец ищет в себе таких, «Тех, что так Ему поклоняются». Ну да, перевод такой прикольный. «Бог — это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины». Но мы очень любим этот сильно дальний перевод. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Аминь. Все знаем этот место из Бисания. Народ Божий, что в то время означало «поклонение»? Это так выглядело, как сейчас у нас выглядит? Обряд. Но это чего-то стоило народу, когда он приходил поклоняться Богу? Ой, стоило, да? Да. Финансы, скажем, да, нашим языком. Они платили реальную цену, чтобы поклониться Богу. Народ Божий, мы платим сегодня цену, чтобы поклониться Богу. Что означает Он ищет Себя поклонников? Он ищет тебя сегодня, Он ищет меня сегодня. Он не просто ищет, чтобы ты Ему пел. Он ищет, чтобы наставить тебя так, чтобы показать тебе, кто ты в Нем. Чтобы наставить тебя в Духе. Чтобы во время поклонения ты заплатил цену встречи с Ним и понял, кто ты в Нем. Для чего ты призван. Что Бог приготовил для тебя? Кем Он тебя видит? Кто видел в Фейсбуке вот это зеркало, когда котенок смотрит в зеркало и видит льва? Аминь, народ Божий! Если ты истинный поклонник, ты будешь видеть себя львом после поклонения. Ты будешь выходить львом после поклонения. И тогда все перестанет быть страшным. Ты научишься Ему доверять. Ты научишься оставлять все, что тебя тревожило. И это начнется уже быть не просто хвала, а это начнется быть образ твоей жизни. Поэтому, народ Божий, призываю вас сегодня, не относитесь поверхностно к хвале. Не для того, чтобы команда прославления начинала хвалу в пустом зале. Не для этого. Хотя это тоже ну, не совсем правильно. Но для того, чтобы отец такую цену заплатил, он дал сына. Иисус такую цену заплатил, он пришел, родился, как пастор сказал сегодня. Это унижение для Бога было спуститься на эту землю. Это надо было стать рангом ниже, это надо было заплатить, он, перенести то, чего он не заслужил, но он сделал это. Пусть хвала сегодня для тебя чего-то стоит. Готовь свое сердце, когда идешь в дом Божий. А если уж пришел не готовым, то вставай с первого аккорда, отдавай ему все, учись, доверяй ему, чтобы он проговаривал к тебе, учись, открывай свои уши, чтобы его слышать, открывай свое сердце, чтобы он говорил тебе, кто ты. И тогда эта церковь наполнится теми младенцами, о которых я начала говорить. И тогда твоя жизнь наполнится плодами, о которых ты так давно мечтаешь. Я уверена, что многие из вас жаждут Бога больше. Я уверена, что чем больше ты в Боге, тем больше ты жаждешь Его больше. И ты знаешь, что есть больше. И это, аминь, есть больше. Но народ Божий, Бог придет на твою жажду. Поэтому испытай свое сердце сегодня и приведи в порядок, и начни жаждать. Аминь.